Всем привет, ребят! С вами, как всегда, Магивара. Добро пожаловать в новое видео по дуэлям. Сегодня у нас карта «Горячая голова». Попробуем сегодня поиграть на ней. А, собрал вот такой вот пик. Полетели? Ага. Кстати говоря, прожми лайкосик и подпишись на канал, потому что здесь я просто сгорел. Посмотрите, сколько раз я проиграл Uh, Где-то 5 раз подряд Или, ну, я, короче, уже со счета сбился Но в этот раз На этой, как, как бы, попытке Я смог все-таки выиграть Типа, сейчас мы посмотрим, как я это сделал uh, Все-таки как-то разыгрался Ну, эта карта реально сумасшедшая просто Кругами носятся два типа Просто сумасшедших И постоянно пытаются друг друга убить Выглядит это, конечно, очень как-то быстро и, ну, реально сумасшедше, безумно. А, в общем, и здесь еще посередине 4 кустика. Вот. Ну, у меня Честер 11 хоть силы, но Гирсов у меня на нем все-таки только не 2, а 1. Вот. Выиграли, кстати, игра Честера. А, круто. Осталось Шелли и Отис. Здесь мне увезет, что Стан выпадает. Сразу убивает двоих противников а, И как бы двоих персонажей а от противника один Вот, ну короче остался Отис Вот На одном Честере Реально здесь Честер очень сильно решает а, Единственный Бравлер Из-за которого как бы здесь и можно играть Здесь Честер Остер, Остер. Как его зовут? Отис Допускает <смех> ошибку и короче я выигрываю Хотя бы первый раз в общем, погнали еще одну каточку. Я думаю, я верну свои кубки хотя бы. А, в общем, реально, сложно было сегодня играть на этой карте. Безумная карта, я вообще понять не могу, как на... как на ней играть было сначала. Вот как вы видели, пять раз проиграть с ума сойти. Так, ну здесь Биби. Че могу сказать? По Биби вообще легко все. А, только главное накопить на ульту и стан все-таки выбить. Но я стан не выбиваю. Плюсом у меня просто выпадает яд. Менять все-таки не хочется. И я просто поплачу за это, мне кажется. Да, вот так это обычно бывает. Остается лоу хп. Не хватает тычки, и я умираю. Это... Катка вроде бы будет очень эпично я, я тебе обещаю, она будет прям в конце, там так, такой экшен реально будет, что прям интересно будет, так что досматривай до конца. Так, выбиваем на Шелли э, Бибе, что естественно очевидно. А, здесь у нас Ворон. Я потратил ульту. Гаджет последний. И все. Проблема просто никуда не делась. Ворон остался в живых. У меня хотя бы есть аптечка. Но толку от нее. Мне надо было взять а, пассивку на... А, хотя бы зам заморозку. Он дает чуть-чуть поднакопить ульту. Но смысла в этом, конечно же, и особо нет. Так, ну ульта у меня есть. А хп нет. А, я еще умираю от дыма. Это, конечно... Прикольно, да, реально было. У меня остается прямо без гаджетов, без э, всяких гирсов на там скоростную там увеличение ульты или там подобное, но ульта есть-то у меня, в общем, прикол. И самое главное не ошибиться с э, вороном, у него вроде бы э, есть один гаджет. Я что-то типа-то этого. И он допускает ошибку. Он допускает реально ошибку. Дает мне нанести ему урон. Он еще добавляется к, яду, к огню. и Я его как-то выигрываю. Реально просто повезло. На хпшечке и на ульте. И один-один на примате. Я думаю, здесь я выиграю, потому что у меня уровень выше. И хоть примат наносит больше мне урона. Но все-таки... Я думаю, я выиграю его. Главное, мне накопить сейчас ульту и постараться первым ультануть в него. Так, найс. Nice. он дает себе ударить, я наношу ему больше урона, чем он. И, хоть и накопил ульту, но что-то я промазал. Но все равно я выиграю его. По хп. И найс. Еще одна каточка выигрышная. Давайте сделаем еще одну. Победную, наверное, сделаем. Это будет просто здорово. Ох. Всего лишь, что надо было разыграться. Кстати говоря, здесь против нас честер тар и... Кто еще? Я уже не помню. И джей нет. Все, вспомнил. Так, у меня тут лоу хп, блин, вообще капец. Как же он меня прям люто прессует, этот чел. И посмотрите, как мне просто везет. 108 хп, он чуть меня не убивает. Ядом, но он быстрее добивает, доб доб добирается до дыма сам произвольный и умирает от него. Мне реально здесь очень сильно повезло. Но прикол в том, что мне еще и стан выпал. Это очень круто. Сейчас у меня обычная бомба. Вот если бы играл на шелли против тары, это было бы проблема. Но на, на честере вообще изи все идет. Без честера здесь бы половина каточек было бы уже проигрышно. Проигрышным. Большинство я выигрываю на честере. Потому что это метовый браузер, и он просто сносит почти половину персов. Здесь же нет как-то странно играет, отыгрывает, конечно, слабовато. У меня еще ульта какая-то странная попадает. Что-то не сработал на нем яд. Я ему еще даю две тычки. И, в общем, это, мне кажется, победка. Да, это победа. В общем, ребят, если вам понравился видос, ставьте лайкос. Всем удачи, всем пока.